Здорово, пацаны, со мной тут сидит Кореш, ну скажи, поздоровайся. привет. Все, погнали, записываем дальше. Что тут? Открываем 16 сундуков. Сундуков, получаем награды. Что здесь еще есть? Пока вот третий кейсы не открыли, второй тоже. А вот зато все остальное есть. Да, четвертых еще нету. Ну что, погнали. Ты готов? <laughs> твои ежешь, мод. Да. Ага. Ага. Загрузочный экран. Б пропуск, кстати, мы надо потратить. смайлики Отлично. Вот тут, кстати, можно было открыть, ну, тут понятно, Всё. без рандом. Так. Рулеточки мы чуть попозже откроем. Прям пачкой курьер, прикольный кстати. Так, что еще здесь есть, кроме курьер Варды? Ну Варды что-то не очень нравится. Нет, говно какое-то реально. Блин, Кэфекс. Шкатулочки. Натроечка. Не реально. А нет, на это кентавры, это на кентавра. Я думал это так что здесь ещё? знает мамкин кинка вот этот который вот после этого на тоже читал это так обезьяны короче мартышка, то знаю что делать ага. Сун... это это тот ой не сундук это статуя кстати она прикольная мне здесь у Так, о, два билета уже, смотри. Значит, мы играем. Тоже. <смех> че? Какая дай награду? Дай, сволочь. <смех> делал, <смех> да, что <че> писал? <смех> так. Ну и. что, рулетки или сундуки? Давай, давай, давай, обязательно. <смех> Не без разницы на 6 рулеток. А, погнали. Тебя ждет вика. Рассказы. Да. Так, готовимся. Ага, где наборы? Это... А Вообще-то крутить на Вначале здесь шмотки появиться должны. Какая арка где здесь, когда крутишь, они появляются. Да. Да. Что запускается-то? Смотрите. А чё она уже раньше, помнишь, да не сдаваешь, и она начинает работать. Не, по-моему, Так, как настроить? это начнем вот отсюда бах <соединяя> <соединяя> <соединя> давай давай ну, аркан, смотришь, ну да? аркан естественно вот это вот ну, какая тут есть за аркан? <соединя> да. что за да? что да. ну во, фу -фу, сундук даст по любому сундук сундук вот он вот он все отлично плюс еще один сундук отлично <соединя> <соединя> <соединя> <соединя> <соединя> <соединя> <соединя> <соединя> Так, а что, надо теперь по ним нажимать? А теперь хочешь, он давай, рядом с, с арканы остановится? Да, Это да. тоже можно, смотри. Добро смотри, сейчас тебе покажу бы По-любому, рядом с арканами остановится, просто вот рядом, вот прям, я не знаю. Давай, давай, вот смотри, смотри. Нет, слушай, на другом компедии была такая фигня в общем этот э, э, щелкаешь просто короче на барабаны, он бруда но лучше не нажимать короче смотри сейчас так проще вы, вы, лучше выпадать еще О, вот, вот аркан шапает о легион вот останавливаешься. Ну, ну куда-то. Ну, Во-во-во. Ну сейчас аркана, аркана, пацаны, аркана. Ты видел, да? Какой же он тоже был. Прям этого аркана просто. Я ж тебе говорю. Не, ну ты заметил, дроп лучше, да? Вот здесь, вот, вот, вот, да. Не, ну сейчас точно аркан. Не, ну, ну, <laughs> тут, тут, Она еще ускоряется, сейчас хоп замедлится. Такая поп, аркан, ну. О, ну сундук хотя бы. Дай сундук, сундук, дай. Слушай, тут какие-то древния. <laughs> Ладно. Нет, задри, Ну, нормально, два уже сундука еще выиграли. Да. Да. Чуть-чуть послать, чуть-чуть Насколько сейчас слабый можно? Я не знаю, но тут даже сейчас даже не думай. Аркана, Она сейчас ускорилась, специально заметила. Это паца такой? Ну сейчас опять до арканы. Блин, а? Да, а это что то Это что, смайлики? <рех> рядом, с этой, рядом с этим, рядом Набор the фирсов. Кстати, смотрю, к чей такой. Не знаю. Фига это. А, это бонусы загрузочные карты. Да хрен хочешь. Опять рядом с Арканом Да, сейчас выпадет по-любому. Вс, готов, да? Ты готов послушать Нет? Нет, тут еще На первом Да, да, да, да, я сейчас увиду. И последний, видишь, еще на блядь... Ну, ну ци, он, кстати... Вот о, о смотри, закрытый сундук даже будет. Да, не, не, ну, че, ну закончим, может, что? Закончил, может... Мифически, ну, шо что уж поделать? <свят> <так>. <свят> <свят> <свят> <свят> не, ну у нас последняя попытка есть. Еще А, раз. Раз. Раз везде а, нажимаем, все, пробелчик, пробелчик, сейчас все будет. Аркан. по-моему Давай, давай, <сínt> раз, раз, давай, раз, давай, раз, раз, раз, раз, еще давай, еще, давай. еще. Я тебе уже три пробел, сейчас этот даст, блин. А вот, у нас ну, -мо, мое нафиг Все, так, ну, что, ну, сундуки и ну, причем их причем их 8, да у нас начать бомжовский с сундуки да а? бомжовский да давай начнем вот с этого вот. Бомжовский. <плес> что тут пальцем то можешь? такс где бомжовский Чего, <плес> нет как открыть открыть сокращенцы ой слушай <свят> тут такие сеты <плес> <плес> <плес> <плес> <плес> Не, ну Свен, что будем открыть, да? Давай. Или хочешь, можешь продать. А сколько за 50 рублей? А, вот, сейчас я скажу, сколько. Не 50 рублей. А, да или... пофиг бы, открывай. Хотя, может быть. Итак, очень редкий Свен выпадает. Чего, дай 30 закрывать? Да, крайне рядку тогда дай. Дай. Как-то вообще не Давай дальше. Оба. оба. <связывается> не, ну, ладно? не, может что-нибудь. Не, он обычный ты ну, <связывается> <связывается> ну, что. Ну хоть загрузочник. Подарок, где же это? Ну сейчас самое откровенное. Не, ну у тебя явно тут выпендрятся Андрей. Ну все четыре выпадает это точно. Да, да, пять. Ну тут... вообще пол один только. Нужно? даем остальные эти эффекты нужно а кстати дожди с я же откапилил тебе а тебе можно тогда активировать уже ну вот второй стиль надо давай Ну сейчас давай давай есть уже просто переодеть вообще-то распаковать надеть иметь одно и то она имеет ну я тебе говорю вообще то не переодеть стой надо тогда зайти на эту шмотку сейчас пугать так где ты ай давай вот так вот да, да, потом, да не не не сейчас денем опять я... ну, переодеть переодеть да вот вот он да -мо, тут все же просто. Дет мешочек. Mm -hmm. Вот он мешочек. И. его не получилось. Вот он мешок. Использовать с. Да, Разблокировать. Все. Проблема решена. И теперь надеть наборчик. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Перейдем. Снаряжение герой. Вс, да просто, я не знаю, ну реально. Ну вот, зачем не э -э -э. перейдет? Так, так hmm. Принять. А, это же этот, это все фигня. Да, вот, нажми. Во! О, красавец, все, отлично. Ч, погнали? Дальше. Дядя, тут тут что тут. Ну выдавали, ну выдавали тут много. А с эффектом, чем он там? Бусики? Да? Тоже мороженое? О, ну Да нет. Да как? Да нет прикольные Давай дальше открывать. Давай, давай пытаться по гаю за. Давай. Ну, хорош, ну тут. Давай, да, Давай, давай, давай, давай. давай. там не последний ну давай альтернативный альтернативный ну блин, ну блин, ну не реально большой альтернативный альтернативный ну давай ну сейчас, альтернативный альтернативный альтернативный альтернативный альтернативный альтернативный альтернативный с эффектом? а альтернативный эффекта? А, да это же у меня сапта с интернетом 2015. О, oh, кстати, смотри, что... Ну, это вывели. Антимакс эффект. Так, что, давай дальше. Чем мы еще не приняли? Сейчас все будет. Релай, сейчас достижение, что там еще? Не знаю, Вин, 15 тысяч. Опен. Вон, Два синих эффекта, сейчас принято. У меня нет, два... второго нету. Нету. нету. А, да, нету. Что-нибудь еще сейчас. Комплект четыре и Там Вот эти два ближайшие. Это я вижу. Ой, два еще открытся мячка. Три тысячи. Да, ребят, три лево да. Три я все так, так. Да, да, нет, ты что зачем нарушать Давай че-нибудь махнем я тебе какие-нибудь вещи дам. Ну, ты У ну, меня эти А что это такое? Это все. А ну смотри. предпросмотр. А ты хоть смотрел что это за сеты? Да, это на бафон. Ох ты. А что у меня только? Вот то есть. Ну, ну, ну, так если тебе нравится, то еще у тебя имморт еще на него есть. Да, есть. А тебе говорю, хлыст. Нет, нет. Он курьер, конечно. Ну. Но... Так, масло. Сразу же решил надеть. Нет. Он прочее, прочее, тут такое. Просто разблокирую стиль. сердце этот не знаю а чем люди думают может бак какой-нибудь мне кажется не должны все смотреться успокоиться ну стиль если он у тебя остается то это бак какой-то, да, да, окей Почему? У него <смех> все шмотки. Все хватает. Нет, нет, нет. В смысле? опять Что это 3-4, 5. Это 5 А что, они не продаются тут? Вот эти... А, нет, ты открываешь набор и да, и продаешь. Это кто вообще? Дазу? Курьер, да? Нет, это не курьер. Это да вот кто там... это вообще? Да я забыл, какой А, забыл... спектр? Нет. Да, и... Бен? Да. А что это не ноги приделываешь? Я на <свят> да, да. давай, давай, давай, давай, давай, зашел давай, давай, давай, на давай, давай, давай, давай, давай, горю сдалека выглядит как ноги Не, что прикольно, кстати Не, ну руки мне меня Руки и вообще есть. Ну и что, круто, клево Нет, только ты тогда неправильно маленький А, не, и Да. Все правильно. А, а, правильно Прикольно Что, да Хотите, пацаны, покажу, какой я этот Четкий игрок ни одни победы. Ну, ну да, вот тут вот, вот, интернет маленький. Ну, вот. Отлично вообще. Ну Не, ну иногда плотные карты, конечно. Одни все победные вообще. Ой, это пользовательские. Сами создали игру, сами играли. А кстати, испытание сколько. Ой, а не будешь прыгать. Че там еще можно? Это... по-любому, можно еще чё-нибудь Курьеры Вот можно А, ладно, ну это фигни Дай? Не, не случайно, просто дай Дай, сейчас повыть Сейчас, а, подожди как, Кто тут самый прикольный? Кстати факт туда welcome ты как берешь хлебушек такой к себе такой блюд а это же другой рукой хлебушек деле сейчас я покажу вот телепорт когда использую не понятно да блин я просто забываю все это блин нахожу реально нормально Кстати. Не, ну акса вот прикольно тоже, чапкажу. покажу? да, вот сам Сантера. Не, можно просто это, знаешь, сейчас где? Каста так. Спавно, телепорт, стан старт не то спаун не то это он умирает ну это когда кп да четвертый вот ульта во во во полетел не так как то так отлично в кадр вошел. Да, ну представляешь? Да нет, есть круче еще? Клапа. Феникс. Клапа, Феникс, кстати, да. Феникс, кстати, тоже нормальный. Кроватом. Можно даже ты вот у меня, ну правда у меня такой был уже. Тэчес, Тэчес, Тэчес, Тэчес. Ты менюры. Тэчесы есть меню. Сейчас. Сейчас найду эту. Где она? Как она называется? Спаун это. Телепорт. Смотри. Что здесь? Спаун это. А что убрали что ли? Ран 3 ран туду Да где она? Должна. Короче, когда он дынать делает? Так я не вижу этой функции. Забрали? Забр... Не, ну, какой по счету? Вот Террор блять, Террор блять тоже прикольно смотреть, сейчас покажу. А когда два этих? Два скрещив такое, ну либо да, вот, ну. <реш> не, прикольно, когда он скрещит. Как, как в ульте, то он крутит их А, вот-вот-вот Я ищу вот он Такой Ты не пройдешь Не, оставьте. Все, оставь Что, понравилось? Внутрь, Сверху Аркан О, точно Сейчас этот пять вот там у тебя есть. М -м -м -м -м -м -м -м Сейчас успею. Да. ща ща <laughs> А, ну видишь, у меня ног нету. А, у меня не просто как нет. Как ты, ты, ты ноги видишь? пять пальцев, пять наук. Играем это в зарядку раз, два, три, четыре раз, два, три, четыре Сейчас, ща, ща, ja, опять секунд, прям я тут попрекал прям вот еще и пофиг аааааа о шо здесь ого себе, что она умеет ну кверх негай больше а ты типа она делает то сальту? Когда душа на тебя смотрит, не так да? смотрит на тебя. Слушай, я нового героя придумал. Вот это вот, нормально, да? А здесь что -то? Просто так. Ну, фени, фени это вообще огонь. Высший пилотаж такой. Нет, тебе не интересный. С ледяным прикольно выходит. Вот Зевса можно в прыжке, смотри. А что нужно взять, целый видос выложить. Все как есть, все как базарик. Музыка. О, смотри, эти, сейчас этот, знаешь чё, Тут этот, этот, когда его был нынешний вот этот персонаж, он же был по-другому. По да, а сейчас это редкость. Ну то есть они остались еще. А где тогда артвары его что это делает я чит не мал ран это бегает понял сколько раз Сегодня туса То есть не идет. Каст кастуется кстати, третий скил. третий, Чувак, это рэпчик. Электроник, слышишь? Ну это, да? Ну, да. То не то или нет, или ты героев демонстрируешь? Да, демонстрируй, чтобы все знали, че уберешь. Ондайнг. Ондайнг у него в первом скиллом фигачишь, короче. Он рэпчик как фигачит. Где тут-то? Первый скил как Вот, наверное, вот это. Ошибся, что. Там просто так. Блин, да че же телепорт Question. Что стан? А, когда его встанет? Форста. О. Чего мы? Это что такое? не знаю Первый такой. Форста, форста, это что? Нет. Forstuff. А, да, форстафнули когда? Это толкнули вперед. А -а -а. Фигай. Нормально так летает. Так это у всех тогда есть форстаф. Где он тут? Вот, форстаф тоже сейчас. Петло это форстаф. Да верни брат. Какая селедка. Ты чё, нормас? Ну да, оставляй. Ты, Ты да. что не то? Оставь. Ты действительно оставил, да, было это? Учти, потом менять нельзя. Там надо какой-то хрен, да, блять. Вот Форстов тролля, смотри. <laughs> Прикольно, слышишь? О, тренд Форстов. А его не Форстов. <laughs> его не умеет Форстов. Да, дизайбла это когда он это все. Ульта, четвертый скилл. фу ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху кого вы берете, смотри, знаю, Кто это тебе понравился? Кто это ну, вот эта, та, линь, такая, ага. ульта да? да? Это? А. Ну, что ставим? Да. Как же напишем? Ой, ничего не <с такое. Советская. точка рука ладно шучу да как не давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай Безмятежный, Давай, Деревянные, оловянный. Да я давай, быстрее. что ты, какой ник? Да какой, ты какой, нам ты 40 по по а ты мне тут ты мне тут по туда лет нам да какой, да какой, да какой, да Михалыч Лоис. Михалыч МС. А да, МС, МС Хаманский. О, МС Хаманский. Смотри, чё я. Слушай, прям вот МС. МС не так пизде дурачок. Вот так МС не так пизде. Давай по нормальному напишу. МСТ. Это МС а. это МЦ тогда. МЦ так опирается на СИП. Психованский. Ну, <laughs> ну давай. Ой, состычее. А вот стереть можно? Да. да там уже и так, когда прочтут, уже смешно. <laughs> Ладно, давай. Так, создание психованского. <laughs> да! Состатую. Состатую нету. Ты не порти мой расклад. Не нормально, смотри вот здесь вот нормально что будет. У тебя другие статуи есть там? Да здесь. пофиг на них, они боги. Двадцать У меня вообще, ну, о, сейчас, что тут? Ох, блин, что это прикольно. Форстапон. <laughs> Возможно. Чувак, это рэпчик. И меня такая статуя. Ну, у меня. Да, понял. да это ты не надо, это оставь, нафиг, она тебе нужна? Нет, а давай, кстати, ага. Так, еще. Еще, еще, у тебя осталось -то. Да мы ну, все уже сделаем. Что, урокалов наказано? Да, если чё, ребята, у нас 5k ммр, Поверь. Ну, пацаны, если чё, все на 5k ммр различим. Ну, чё, чё на лошадь, да, вот. такой ммр просто. На самом деле... Ведь кто хорошо играет, у того ММР большая, а вот кто вот рукует, жалуется, типа прокалы все одни, это что фигня, на самом деле. Играть какие нам, руки такие, нет, точнее, какие у тебя руки такие у нас и ММР появляются. Ну угу. да. да. нафиг! бы обменялись, может, на что что Жалко, что был был. Вот вот этот вот прикольный. Это да, это, ты, да, ты дурак, не надо. Ты два таких. Стой. Да Да, подожди. Дурак, я уже Ты просто не понимаешь. Ты один левел на два сэта меняешь. А теперь проще посмотреть, сколько он стоит. 30 рублей. 30 рублей. <свят> ну да. он не выглядит. Он без штуки не выгоден, он говно несет. Меня Да подожди, А что ты мне поладина не даешь? А один. Два. Один. Ты вопрос попал ту же продал. Нет. Поладин один выпал. Ладно. Да. Вот так вот, пацаны, мы со шмотками обращаемся. Мы просто слишком богаты. Ну я нахрен. Это не нужен? Нет. Не я нужно? уже открыл один. А, ты уже только открыл? Да. То верно? Да. Ну, давай, все. Звернусь в на... подарок мой. Нах, ты что сам ищишь что ли? Oh, yeah. Ну как? Самом... М -м, немножко. Сейчас скажу. Пицца. А, релай! О, рулетки, со мной. Бесплатно, рулетка. Сейчас вот, вот здесь вот, вот так раз. Все, Аркан. Аркан, аркан. Да, конечно. Нет, сейчас просто аркан. Сейчас так мы арканы заберем. Он, правда не задумал. Ну, давай хоть ящик. Ну конечно, не ящик. Не надо комментатора. О, че? смотри. ч, смотри нас это у меня есть. А, есть. Разбивай его тоже, если можно. Нельзя. Он заверни себе в подарок, если хочешь. у меня лучше. Что у тебя за сет на снайпере? Вот смотри, вон героя. давай, давай. Сейчас позовем, давай. Снайпер. Вот это? Вот это. А это. У вот меня вообще то побольше есть вот отсюда все это только этот прицел все надо есть не я смотрю просто что может там лучше офигеть фигасе Не, слышь, а ты разор уже офигенно. на тыры. Потом Разорчик тащит. Баха, да пофиг на него в ловкости он вообще-то. Вот. Халовкач. Вторую стилю А, ну Последний. А, ну да. Послед... А, ну да. да у тебя уже, лон, у тебя уже лон, все одето. Давайте покажу, ну, как надо лон. одеть на самом по сути сам по себе. Вот ну, можно еще какие. Да. Да, да. Это как он как три стоит, это, <смеш> Можно, блин, трикот. Я, можно, можно, Я <смеш> тебе говорю, монетки тяжелы распознать. О, 38 А это. это она есть, вот. что там? там? подожди Монетки. <смеш> О, сто... <Че? смеш> Там, за... к... Там красные. Ааа, -а -а, ну да. Ну нажми, нажми на не... меня. В принципе, скилл один тот же. А я и говорю, что-то странно вообще. Три каза, нормально. Не, красная. ну видишь, БХ так, так, голый тролль бегает. Но ну, ему нормально, ему не холодно. Тебе жалко <смех> БХ. Бхав... Вот я бы 40 еще апнул бы сейчас чем не то. Давай. А чем ты апнешь? У меня нет ничего. 820 <серкотворен> все У меня нет, нет ничего Ты У меня нету ничего А статуя конечно Лан, давай, что там, какие сундуки -то? больше нету? Второй, третий, второй, третий, один. А, ну ты, этот, открывай, что? Да, Сейчас, открывай. дорогие друзья, открываем сундуки закрытые на чуть-чуть. Ну да, шмотки, пацаны, шмотки вообще. Давай, вот, вот так ухарсультируйся, подайте, по по да, по качеству, уже. по редкости. Вот, начиная <говорит> с Аркана все начинается. Аркан, пацаны. ну, на самом деле их было 8, стало одна, продан. <говорит> <говорит> <говорит> ну, что-то продал, что-то разыграл? <говорит> да, да, тут разыгрываем частенько всякие шмоточки. Ну, тут надо больше подписываться на ютубчик. <говорит> Намек, да? <говорит> Не, смотри, вот так она идет. Да, сколько тебе может раздолго? Ну, это одна. если бы я, наверное, не разобрал, она 30 стоит. Че? Она реально 30 стоит, не разобрал. Гонишь, отвечаю. Посмотри, героя. Че, реально? Я тебе реально, ну ты посмотри. Нет, вот, героя. собрать их нельзя в этом. Нафиге, герои. А нафиг я туда Я помню, я его. Башите, я пробую. Где это? Это она лишь потому что она все вместе. Что? Что? 5000, что это гамма? И вот он новый сет. 1800. Что, блин? Я че, как давно на антимагнезации? Ты представляешь, Люх, я бы мог... Я, я его просто продал за 70 рублей. Не, я его разобрал потом. Просто мне... Да, сейчас... Блин, сейчас... Все, короче, шмотки свои оставляют старые. Я старых потом Подожди. нас пойду ну все, короче, давай, все, закрываем да. всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки короче, мы как школьники